Сегодня мы займемся не совсем обычным делом. Сегодня мы приведем в порядок нож, имеющий определенную историческую ценность. Все дело в том, что это обрезок штык ножа Dolchlin Soldaten Unterofficieren, немецкого в общем. В первую очередь я займусь изготовлением главной части ручки. В качестве материала использую элемент советского стула. Точно породу древесины вам не скажу, но точно зато могу сказать, что порода твердая. Вероятнее всего бук, ну или дуб, что-то такое. Какая бы порода не была, токарному станку в принципе безразлично. На нем я и подправляю торцы заготовки. Что касается покрытия в виде лака, то его удаляю крупнозернистой наждачной бумагой. Можно было бы задействовать какой-нибудь химикат, но мне показалось, что наждачкой будет быстрее и качественней. Некоторое время назад один мой хороший знакомый подписчик прислал мне очень необычный материал. В чем его отличительная особенность? Особенность его в том, что он многослойный. То есть пластик черного цвета между двумя алюминиевыми пластинами. Именно из этого материала я изготовлю так называемый больстер и заднюю накладку. Олег, спасибо за сей материал. Большое. Предварительно нахожу и отмечаю центр, а затем обтачиваю заготовку до круглой формы. И алюминий, и пластик, материалы мягкие и обрабатываются просто замечательно. В центре фрезерую паз для прохождения хвостовика. Фрезерую на сверлильном станке, поскольку никак не отремонтирую свой настольный фрезер. Хотя я уже привык использовать для фрезерования сверлильку, нужно признать. Вполне может быть, что мой самодельный фрезер канул в лету. К сожалению, к сожалению, нет. Для очистки краски использую специальную смывку. Правда, придется некоторое время подождать. Минут 10-15, в зависимости, какая краска нанесена. Теперь нам необходим какой-нибудь декоративный элемент. Думаю, меня мой сосед выручит с этим вопросом. Пришел как всегда. нужны буду Временно с помощью суперклея креплю к деревянной заготовке крокодила. Обвожу контур с помощью простого карандаша и демонтирую металлическое животное. Вырезаю дерево по контуру с помощью ранее изготовленного из надфиля резца. При кажущейся простоте задачка без опыта далеко не простая, я вам скажу. Особенно учитывая твердость древесины. В общем, я испортил заготовки 4, наверное, пока не добился нужного мне результата. Да, конечно, я мог бы умолчать о своих неудачах, но мне всегда казалось, да и кажется, собственно, что всегда лучше быть честным и перед собой, и перед окружающими. И затовлю латунную втулку. Точнее втулка у меня имеется. Необходимо только нарезать не резьбу М3. Получившуюся резьбовую втулку устанавливаю в обратную сторону ручки. Чтобы, так сказать, закрепить успех, использую двухкомпонентный клей. С помощью винта с потыной головкой креплю накладку заднего торца. Размечаю, отрезаю ненужное и шлифую до получения единой плоскости. Закругляю также и острые углы для более удобного хвата Обработку произвожу наждачной бумагой разной зернистости. Можно было бы конечно вообще пройти с но наждачкой процесс происходит быстрее. Разумеется, для защиты дерева от различного рода агрессивных воздействий покрываю его лаком. При этом, чтобы лак как можно глубже проник в волокна, использую вакуумную камеру, которую мы изготавливали в предыдущем видео. Пока лак окончательно не набрал прочность, приклеиваю декоративный элемент. Таким образом получается как бы двойное крепление. Лак плюс эпоксидная смола. Уверен, что когда все высохнет, нашего аллигатора, с вашего позволения сказать, и зубами с его места не отцепишь. В тот момент, пока ручка сохнет, я немного отполирую клинок. Хозяин этого самого клинка говорил, чтобы я его оставил как есть. Но с полировкой внешний вид будет гораздо более привлекательным. Надеюсь, он, я в будущем хозяин ножа, рваться на меня за это не будет. По сути, последнее, что предстоит сделать, так это подготовить две маленькие заклепки. и затавливаю их из винтов N2,5. Процесс прост. Обтачиваю до момента исчезновения шлица. Полирую и готово. С помощью этих заклепок будет фиксироваться верхняя накладка. Напоминаю, что изначально я планировал сделать ее из двухслойного материала. Но потом передумал. Мне кажется, что сталь здесь гораздо более уместна нежели пластик с алюминием а вот такой ножичек получился весьма неплохо весьма как считаете Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. Кстати, хочу пригласить вас на свою страницу в Instagram. Там вы сможете первыми узнать о будущих видео. И там же мы сможем дополнительно с вами общаться. Ссылка будет в описании. Пока. Увлекся. Мораль какова? А такова. Используйте нож только в мирных целях. исключительно. Для разделки тушки. Яблок. Груши. Курицы, в конце концов. Только в мирных целях. А побольше витамин. Говорила моя учительница по английскому. В далеком 58-м году. If you want to be ok. Eat the apple every day. Прохор Николаевич плохого Нет. не посоветует никогда.